Придет зима, и я опять начну писать И снова ждать того, чему не сбыться И вновь молчать, и в комнате уйдеть Придет зима, и я опять начну писать Придет зима, и снова будет снегопад Занесет глубокие порезы И заскрипят выше моей протеза Придет зима и снова будет снегопад Придет зима и все как с чистого листа И на стекле географы проступят Сельство, осенний растут, придет зима и все как с чистого листа. Зима и я опять начну мечтать, летать во сне, вот только б не разбиться. И вновь молчать, и в комнате летица. Придет зима и я опять начну.